Почему мужчине не нужно давать денег? Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева. Я думаю, что эта тема не становится менее э, интересной для многих людей. И все чаще и чаще мне задают вопросы на эту тему. Очень часто в женщинах просыпается такой спасатель, который хочет мужчину защитить от всяких испытаний жизненных и дать ему денег и ей кажется что сейчас вот я выручу его там дам ему на бензин или э, на еду на, на съемное жилье на которое ему не хватает и завтра у него все наладится но такие добрые помыслы как всегда приводят к тому что у мужчины наоборот закрывается поток изобилия и есть такой закон природы Любой рубль, который мужчина взял у женщины, будь это его мать, будь это его женщина, будь это невеста, жена, неважно, у женщины взял, соседка, да, неважно, сестра, неважно, у какой женщины он взял. Вселенная ему закроет в сторицей возможности. То есть то, что могла бы Вселенная ему дать на 100 рублей, она ему не даст. Не даст возможности, не даст каких-то новых знакомых, не даст какого-то возможности улучшения работы. Какая-то возможность, возьмут другого человека, его не возьмут, потому что ему карма не позволяет. И так далее. Здесь не приходит этот счет сразу прямо на ваш счет банковский. Конечно же, да, тут все по-другому происходит. Но это очень круто работает. И когда мужчина вкладывает свою женщину, именно в свою женщину, это может быть сестра, мама, жена, не женщины-профессионалы, конечно, там другая история. И здесь у мужчина, любой вложенный рубль в свою женщину, получает от вселенной сторицей, То есть 100 рублей вместо вложенного в женщину одного рубля он получает. Конечно же, возможностями, способностями. Все это происходит по-разному. То есть где-то пригласили на работу успешно, удачно, где-то какой-то колым появился, где-то премию дали, еще что-то, где-то какая-то скидка подвернулась или машина не ломается годами, да, что тоже дает э, сэкономить достаточно хорошие средства иногда. Это все начинает проявляться в нашей жизни. Либо наоборот, начинают ломаться приборы на ровном месте, вообще еще там не пользовались, новый и он раз и сломался, да, или новую машину человек только купил, она у него сразу начинает ломаться. Это говорит о том, что в его карме есть какие-то нарушения. Он задолжал вселенной, и вот этот энергетический долг, вселенский долг, его никто отменить не может. И в небесной канцелярии учет безупречный. Если мужчина также эксплуатирует женщину, да, то есть часто такой тоже момент сталкивается, да, там женатый мужчина да, встречается еще с одной женщиной, одну обманывает, другой никак не помогает финансово, используют и говорит мы же вдвоем хотим секса еще какие-то манипуляции применяет и так далее в конечном итоге у него накапливается долг вселенной почему потому что каждая из этих женщин она дочь бога и бог учитывает все его долги когда у него накапливается большой уже вариант начинает терять большими суммами то есть то партнеры с которыми он работал там 30 лет начинают его кидать на большие суммы денег там в размере квартиры или говорят, я тебе не отдам, или еще как-то, или говорят, я тебе отдам, когда смогу, потом погибают эти люди какие-то, которые там пообещали отдать, еще как-то случается. И он понимает, что его прям засасывает в такую вот какую-то яму, начинаются прям проблемы по бизнесу, ничего не складывается, ничего не получается. У девушек тоже часто закрывается, да, когда это не э, гармоничные отношения, в которых даны друг другу обеты, то закрывается изобилие у обоих. Да. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но тем не менее закрывается. У мужчин тоже очень сильно закрывается. Если мужчина все-таки вкладывается в свою девушку, которая там вторая жена, да, иногда они так говорят, да, или еще как-то, то здесь медленнее идет закрытие, но все равно идет закрытие, все равно какие-то возможности он теряет. Ему становится сложнее и сложнее вести бизнес, что-то дотягивает до конца месяца, еще какие-то ситуации. То есть здесь неуважительное отношение к женщинам тоже создает, Вселенский долг. Второе, что хочется сказать, мужчина, который взял деньги у, у женщины, будь это мама, будь это женщина его, будь это жена, он сразу в тонком плане, его душа ставит роспись в бумаге, в контракте. «Я больше не мужчина» и ставит роспись. С такого-то числа. То есть все, стоит один раз взять, мужчина больше... И он в тонком плане несет эту информацию. Если к нему внимательно присмотреться, даже если это новый знакомый, это ощущается, что мужчина ведет себя по-женски как-то, не хочет брать ответственность на себя, не хочет что-то в жизни добиваться. Может быть, где-то кому-то завидует, но сам при этом прилагать усилий в жизни не собирается. То есть он хочет где-то на халяву проехать, еще что-то. Желательно, чтобы женщина за него заплатила. То есть такие кадры тоже есть. Но... Их, как правило, в мужья выбирать не стоит, потому что это очень большие испытания будут у женщины, которая выбирает такого мужчину. И ни к чему хорошему это не приводит. Ну, каждый, конечно, выбирает для себя, может, кому-то нужны эти испытания пройти. Третье. Если женщина дает деньги мужчине, она в тонком плане оскорбляет сына Бога обесценивает сына бога не верит в него не верит в то что он справится со своей жизненной ситуацией без женщины это намного хуже чем вообще очень многие грехи которые можно было сделать то есть здесь самое большое что женщина может сделать для мужчины верить в него то есть, знаешь я верю что ты справишься со своей ситуацией, что у тебя идут испытания но ты сможешь с ними справиться найдешь решение и выйдешь победителем, и я тебя буду за это уважать. Вот это будет гораздо ценнее, чем деньги, которые женщина может ему дать. То есть это будет ресурс, который мужчину подтолкнет раскрывать свой творческий потенциал, который в нем просто запакован. И женщина, которая постоянно дает деньги мужчине, она мешает развитию творческого потенциала сына Бога. Мешает. То есть э, это тоже большой грех, за который женщины потом несут ответственность. Особенно мамы, да, которые все, сыночек, на тебе это, на тебе это, на тебе на колеса, на тебе да, вот, готовы все с себя снять, все отдать и думать, что она правильно делает. На самом деле мама такая закрывает поток изобилия своему ребеночку. Потом непонятно, почему ребенок не может работу найти, почему его не ценят, почему его не любят, почему его только используют, хотят с него денег и как ценность, как личность его не видят. И также его не видят женщины, так, с такому мужчине трудно строить семью, создавать семью, потому что женщины не видят в нем бойца, да, такого. В древние времена парень, если звал девушку замуж, он должен был взять ее на руки и вокруг деревни обнести на руках. То есть если она ему была не по зубам, то есть девушка была тяжелее, чем его сила могла позволить обнести вокруг деревни на руках, то значит, он ее финансово не потянет, эту девушку. То есть это был так, такой тест, достаточно простой, но очень глубокий в то же время. Парням приходилось очень хорошо прокачиваться, чтобы в, в таком испытании при всей деревне не, не, не опозориться. А девушкам приходилось беречь свою узкую талию, чтобы были парни, которые выберут ее и могли физически обнести вокруг деревни. Я думаю, что сейчас, конечно, города большие, гораздо сложнее это испытание сделать, но в этом испытании есть какой-то смысл. Может, не обязательно вокруг большого города носить, но вот вокруг своего, допустим, дачного участка или какого-то там более-менее дополнительного тоже стоит э, испытание это проводить то есть если мужчина не тянет женщину значит он не потянет ее финансово и в жизни у них будут одни проблемы то есть такой тест тоже стоит исп использовать я знаю что после моего видео начнется там серьезная атака всяких таких персонажей которые думают что почему бы нет почему бы ты только женщине должны там давать деньги а почему бы мужчинам не дать денег да? но это их право я буду благодарна и им за комментарии которые они пишут даже если негативные так что нормально к этому отношусь абсолютно адекватная у меня оценка на свой счет ничего не беру каждый человек может выпускать из себя то чего он внутри наполнен и Просто посмотрю со стороны на эту ситуацию. Ну, и дорогие мои девушки, те, кому интересна тема отношения мужчины и женщины, те, кому интересно взаимопонимание между мужчиной и женщиной, как оно строится, это взаимопонимание, чтобы счастье приходило в вашу жизнь уже в этом воплощении, а не когда-нибудь там спустя несколько воплощений, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, участвуйте, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы все новые видео обязательно вас оповещал YouTube, и вы не пропускали интересные новые ролики. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!